Всем доброго времени суток, вы на канале ProGadget, меня зовут Дмитрий. И, сегодня мы с вами вместе, точнее я, да, запишем видео по подбору мобильных телефонов, точнее смартфонов ценовой категории до 15 тысяч рублей. Для данного подбора я буду использовать сайт Kia Mobile, давно им пользуюсь. Что мне в нем нравится? На данном сайте... Можно просматривать удобную информацию о мобильных устройствах. Точнее, да, вот видим картинки, но это ладно. Можно посмотреть само устройство. В принципе, хочу сказать, на самом деле выглядит очень реалистично, и за это им большое спасибо. Можно посмотреть все устройства со всех сторон. Далее, что еще и самое важное, что мне нравится, это описание всех устройств, точнее отзыв пользователей. Это раз. Опять же, да, описание всех комплектующих есть. Тесты, туту, статистика. И так, очень хорошая подробная информация о модулях фотокамер. Опять же, на некоторые модели есть даже оценка такого известного сайта, как -DXL Mark. примеры есть этих фотографий, что очень здорово при сравнении, если вы выбираете именно фотофлагман себе опять же, показано какие сети поддерживают есть ли поддержка сетей в нашем регионе, да, там B20, например, и так далее, и так далее ну и, соответственно в самом конце, очень удобно можно увидеть сейчас дойдем сколько стоит данные. а вот прошу прощения можно увидеть все цены на различных площадках соответственно давайте перейдем к самому выбору устройств смартфоны далее выбираем соответственно стоимость до 15 тысяч рублей ну, цену я думаю можно сделать хотя бы хотя бы начиная там от 12 с половиной меньше не вижу смысла это делать также для удобства можете сделать экран, дюйма и так далее да, аппаратные средства можно установить параметры производительности по Antutu и так, далее, и так далее не будем на этом пока акцентироваться соответственно первый смартфон Redmi Note 8 Pro был такой смартфон какие минусы? минусы по звуку очень плохой звук через AUX опять же когда прибавляешь громкость звук запинается в плане производительности, в плане игр очень неплохой аппарат с производительностью на самом деле у него все окей. так, не знаю почему у нас Global и Китай отличаются в цене, но посмотрим чуть позже, выбираем в сравнение Redmi Note 8 Pro видим, да у нас добавился один гаджет далее покафон. Хорошая модель, игровая, давайте также добавим. Что из новинок, Redmi Note 9, обычный я выбрать вообще не стал, прошку, прошку давайте посмотрим. Ради интереса. Realme 7, нет, Xiaomi Redmi Note 10, да, почему бы и нет. Давайте также посмотрим, что еще мы можем с вами взять. Redmi Note 9T классный телефон, 8T я вообще не рассматриваю. Давайте посмотрим Huawei Mate 10. Ну, соответственно, на этом, думаю, пока что все. Не знаю почему, да, я беру именно из семе да он показывается нам только семе можно взять какой-нибудь Samsung, как видите, да, Galaxy A21, давайте возьмем, хорошо. Mino 3 классный был телефон, опять же, но опять же дисплей 5,5 дюйма и 4 гигабайта. Не знаю, конечно, на любителя, но телефон в свое время был очень хороший. Единственный минус в дисплее, да, у него... Маленько не хватает мощности. Хорошо, к примеру, выбрали мы четыре э, устройства, давайте посмотрим. Заходим в сравнение, ну вот они все наши, да, выбираем галочками, эти вы выбрали слишком много устройств, хорошо. Давайте тогда пока выберем из этих трех. Так. Ну, соответственно, смотрим Redmi Note 10, 8 Pro и 9 Pro. Оценка дизайн. Самая максимальная, 8 Pro. Производительность максимум у нас 8 Pro, опять же, да? Камера. Ну, здесь якобы у всех все одинаково. Оценка связи 7.6, 8 Pro и Redmi Note 9 Pro. Оценка батареи у нас вытягивает Redmi Note 10. Лично для меня батарея очень важна и камера. Чисто сугубо мое мнение, и я бы выбрал все-таки телефон с хорошим аккумулятором и с камерой. Смотрим дальше, что у нас. По Antutu 290 у нас явный лидер Redmi Note 8 Pro. И примерно на одном уровне Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 10. Но мне кажется Redmi Note 10 все-таки посвежее и более актуально да абсолютно на целый год даже посвяже я бы так сказал смотрим дальше Super AMOLED дисплей опять же на любителя на самом деле цвета да, более яркие насыщенные но у кого-то очень сильно устают глаза вот такого экрана процессор 678 720G и Mediatek опять же не буду ничего советовать каждый сам решения. вот в таком вот режиме происходит у нас обзор телефонов. Здесь бы я лично выбрал э, Xiaomi Redmi Note 10. Соответственно, убираем данные модели, возвращаемся назад и смотрим. Точно так убираем, убираем. Пам, пам. Смотрим, 9, Note 10 9T, POCO, SAMSUNG и HUAWEI. Ну давайте, ладно, что мы уберем. Пум -пум, давайте пока-пока фончик уберем и посмотрим. HUAWEI оценка дизайн 7, SAMSUNG 5.1, даже так. Производительность пока лучше Note 10, 9T 6.9 и 7.1 Huawei. Но 100 камера у Huawei очень даже неплохая. Аккумулятор просаживает. Давайте посмотрим более подробно. Память у нас лучше у Samsung у 9 t Производительность тут Huawei и Redmi Note 10. Камера, видите, вроде бы и до да, 12, но по оценке... 7.3 опять же надо смотреть более подробные тесты 5.9 в принципе очень неплохая модель кто любит маленький экран ну и дальше смотрим по ценам 14, 12 15 ну вот такая статистика у нас получилась Надеюсь, что данное видео будет вам полезно, и вы воспользуетесь данным сервисом. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, и в дальнейшем будут еще различные обзоры и новые видео.